Всем добрый день! Сегодня у нас будет очень интересный эфир. Я уверена, он будет для вас полезней. Устраивайтесь поудобнее. Заходите, проходите. Добро пожаловать! Так, прямой эфир у нас продлится примерно час. Так, и мы сегодня встречаемся с магазином Сейчас подождем, когда Ольга у нас появится. Так. О, замечательно. Оля, привет. Да, привет, привет, привет. Так, сейчас я немножко об этих организационных моментах да. немножко озвучу, да. То есть пока у нас все присоединяются, я надеюсь, что интересная тема эфира многих сегодня привлечет. Так что, девчонки, заходите, проходите. Те, кто уже присоединился, напишите, пожалуйста, как нас слышно и видно. Сразу хочу сказать, что от момента, когда вы отправляете сообщение и до того момента, когда мы его увидим, проходит задержка. Так что не переживайте. И, конечно же, мы не будем сидеть ждать ваших комментариев. Привет-привет всем. Заходите так вот и на сегодня у нас план такой значит мы сначала расскажем с ольгой о себе о своих проектах вот дальше мы поговорим о бобинной пряже, о мастер-классах будем по ходу отвечать на те вопросы которые вы нам прислали заранее и конечно же в процессе, значит, нашей беседы по ходу отправляйте вопросы, все, что вас интересует, спрашивайте. В конце эфира мы обязательно на них на все ответим. Так, пока никто так и не написал, представляешь, какая задержка, что у нас все нас слышат. Девочки, вы слышите нас или нет? Неужели задержка в 5 минут? Должно секунд быть 20-30. А, да, еще сегодня у нас а, будет такая, такой приятный момент. Мы подготовили соли для вас подарки. Но что это за подарки, мы озвучим в конце эфира. Так что оставайтесь с нами, слушайте, будьте активны. Слышно хорошо, все, наконец-то я увидела это сообщение. Все нормально. Замечательно. Значит, поехали дальше. А, ну, давайте я на правах э, приглашающего аккаунта начну с себя. То есть для тех, кто со мной еще не знаком, то есть возможно кто-то пришел с аккаунта Ольги, э, кто-то недавно подключился к моему факультету рукоделия и меня еще совсем не знает. Я представлюсь. Меня зовут Юлия Кудашева. Я э, вяжу с самого детства. Получается, что вязала за свою жизнь очень много. Вязала в декрете, вязала и в институте, и, и, и дальше. Ну, в общем, без остановки, можно сказать, вязала. Так что мой опыт вязания в цифрах, в принципе, ну даже страшно называть. Поэтому я его не буду озвучивать. Вот. С детства любила я математику и, наверное, поэтому выбрала себе профессию бухгалтера. В данный момент я по специальности уже не работаю много лет, но в, с успехом, с большим применяю свои знания в математике теперь в своем проекте «Факультет рукоделия». То есть я создаю в своих мастер-классах калькуляторы расчеты и чуть позже о них мы еще поговорим. Мой проект начинался с видео на YouTube, там сейчас очень большая аудитория, больше 200 тысяч подписчиков, и за это время создано ой, более 300, наверное, видео, так что кому интересно, загляните и туда. Я уверена, многие оттуда, наоборот, сюда пришли. Сейчас, в данный момент, мы вместе с дочерью развиваем Instagram, так что мой проект уже такой семейный получается, и еще мы недавно начали развивать дзен. Тоже хорошая, интересная площадка. Значит, ну что, создаю мастер-классы, провожу марафон и Недавно написала курс ⁇ Как полюбить реглан ⁇ Большой курс из 25 больших подробных уроков. Ну вот это вкратце обо мне. Теперь, Оль, давай, наверное, ты расскажешь о себе, о своем магазине и почему именно ты решила открыть магазин именно с бабинной пряжей. Да, да. Всем доброго дня. Надеюсь, меня тоже слышно. Юля, слышно меня? Слышно, все хорошо, замечательно. Все замечательно. Да, меня зовут Ольга. Я хозяйка магазина пряжи бабиной. Но я не просто хозяйка, я маньяк вязальщица. Все мы маньяки. Да, все маньяки вязания, естественно, тоже у меня очень-очень давно и всю свою жизнь. У меня постоянно в руках спицы, крючки. А с недавнего времени еще, ну не с недавнего времени, а лет 10 уже, как еще и машина подключилась. Вот, то есть и вязание меня сопровождает везде всегда. А, вы не поверите, но от, от, от болезни аэрофобии мне помогла избавиться. Это мое увлечение, потому что именно вязание спасло меня в полете. Это медитация, это расслабление, и вот теперь я всегда в полетах беру с собой вязание, и это прям очень-очень вручает меня. Вот. Но сейчас речь не об этом. По поводу опыта вязания, естественно, это были и спицы, это был крючок, и вот лет десять назад я увлеклась машинным вязанием. И именно машинное вязание, оно и привело меня в мир бобинной пряжи. Потому что бобинная пряжа – это изначально пряжа для промышленного производства, для uh -huh. вязания именно на машинах. Вот. И, естественно, перепробовав кучу артикулов и всевозможных составов пряжи, я просто влюбилась в бобинную пряжу. И у меня очень был большой опыт вязания вещей на заказ. У меня был магазин трикотажных изделий «Боха», интернет-магазин именно. Ну и сейчас это следующий шаг уже магазин бобины пряжи, потому что сейчас это достаточно активно развивающееся такое направление, да, многие, конечно, кто вяжет девочки из моточной пряжи, побаиваются бобиной пряжи, я сама когда-то была такая, я тоже боялась, потому что есть определенные такие нюансы бобильной пряжи, о которых мы сейчас поговорим, вот, но в целом я хочу сказать, что если человек начинает вязать из бобины пряжи, то остановиться он уже не может, потому что да, это, это, это очень занятие, mm -hmm. да. Вот. Ну и дальше мы уже расскажем, что почему. По поводу магазина хочу сказать, что это тоже наш семейный проект. У нас нет привлеченных сотрудников, мы работаем сами. Сын у меня занимается продвижением в Инстаграм-аккаунте. Муж у меня занимается сайтом и автоматизацией продаж. Ну а я, как вязающица, естественно, занимаюсь выбором пряжи, заказом, отвязываем образцов. Каждую бобиночку мы пропускаем через свои руки, каждую отвязываем образцы, тестируем обязательно все образцы и в стирках, и в ручной, и в машинной стирке. То есть о каждой кто наши покупатели, они все знают, что я могу рассказать все, показать образцы. И даже в интернет-магазине мы всегда выходим на связь с клиентами и видео отправляем, и фото отправляем образцов. И стараемся помочь с выбором, с расчетом, потому что... Вот это я подтверждаю. Когда я делала свой заказ, ну, все посмотрели, наверное, мой обзор пряжи. Я с таким воодушевлением обо всем об этом рассказывала. Потому что целый день я Ольгу мучила буквально своими вопросами. У меня была такая ну, неплохая, я вам скажу, сумма подарена мне на день рождения, и я ее решила потратить именно на бобинную пряжу, и мне хотелось все, и сразу, и, в общем, я Ольгу мучила, она мне присылала видео на каждый мой вопрос, крутила мне эти бобинки, подставляла их друг к другу. В общем, действительно, в этом магазине девочки относятся очень внимательно к своим клиентам. То есть мы были не знакомы до того момента, вот познакомились именно на... Когда я искала вот такую вот пряжу, я в интернете кинула клич, мне ее не хватало на второй свитер, то есть я купила на один, связала, поняла, что у меня осталось много, решила связать второй дочери, и на, на дочкин свитер чуть-чуть не хватило. Я вот кинула связать и вышла на магазин Ольги. Ну, все в этом мире не случайно, так что я думаю, что мы будем теперь дружить. И, девчонки, вас тоже радовать какими-нибудь полезными встречами, рассказывать что-нибудь полезное и интересное. Но очень хочу сказать такое ощущение, что о бобинной обвин, об именно пряжи мало кто знает, потому что вот сталкиваюсь с девочками, кто приходит ко мне на марафоны, либо в чаты вот, по мастер-классам какие-то, по курсу, я вижу, что вяжут и самоточные пряжи. То есть мало кто уже перешел на бабину, либо это... Слушай, вот какой-то уровень, да, то есть все, наверное, начинают с какой-то бюджетной пряжи, потом продвигаются, продвигаются, и вот это новая ступенька какая-то бобинная пряжа, к ней надо прийти, либо мало еще о ней говорится, либо она не так быстро входит в нашу жизнь, да. То есть люди как-то не рискуют что ли из нее связать. И вообще согласитесь, многие какие-то описания, мастер-классы построены на моточной пряже. Вот что хочу сказать. Я, например, свои мастер-классы никогда не привязываю к пряже. Я стараюсь сделать расчет именно под вашу плотность вязания. То есть если вы купили какой-то мастер-класс с привязкой к пряже, вам необходимо либо найти такую же пряжу, либо какую-то похожую и попасть в эту плотность. Да? А я делаю такие расчеты, калькуляторы, в котором вы... Свяжите все, что хотите, то есть нашли пряжу, она вам понравилась, берете, вносите, ну, то есть вяжете образец, вносите э, параметры этого образца, плотность вязания в калькулятор, и у вас рассчитывается полностью вот то, что я, э, так скажем, в этом мастер-классе даю. Ну, и давай вот все-таки пойдем в сторону того... Плюсы и минусы обозначим, может, чем отличается от моточной пряжи, бобинной. Почему стоит обратить внимание на бобинную пряжу, именно вот еще с твоей точки зрения, как человека, знающего да, бобинную сейчас... пряжу. Да, но я изначально это тоже начинала с моточной пряжи, бабины ты уже потом пришла, действительно это была ступень какая-то, да. да, эволюционная. Ну, начнем с того, чем отличаются бобинные от моточные. Как я уже говорила, что бобинная пряжа, она в основном идет вся для промышленного производства. И угу. вся пряжа, которую мы привозим, мы привозим со складов Италии непосредственно. Мы берем пряжу свою на складах и выбираем сами, то есть каждую бобинку, каждый артикул мы отбираем. И эта пряжа в основном идет с фабрик, которые производят пряжу для известных брендов трикотажной моды. И это остатки прошлых коллекций, так называемый сток. То есть, когда коллекция, коллекцию отвязали, осталась какая-то пряжа, и ее распределяют по складам, и уже мы ее покупаем и привозим в Россию. Естественно, что по составам и по качеству сырья это пряжа очень-очень высокого класса. Есть еще пряжа, которую мы привозим регулярно, то есть это артикулы не стоковые. Эта пряжа, она регулярная, она выпускается фабриками именно для производства, для регулярного производства. Такие фабрики, как Лана допустим, Зедна Баруфа, у них есть определенная линейка артикулов которые выпускаются ежегодно. И, допустим, у нас артикул Амора, он ему уже порядка 12 лет, то есть он на рынке уже буквально там, достаточно uh -huh. большое время. И этот артикул уже изучен и нашими вязальщицами, и девочки уже многие влюбились в этот артикул и ждут, когда он появится в магазинах. Ну, в это время, вот у нас в этом году, это была большая редкость, этот артикул, и мы его вот смогли выкупить лот и привезти. Это то есть не только очень... стоковые есть, есть и нет, регулярные. Да? Есть, и есть регулярные, но они а, не, не настолько прям вот регулярные, как мы с фабрики там закупаем, допустим, артикулы электро, которые у нас mm -hmm. точно регулярные, да? то есть там постоянные поставки. Это поставки тоже стоковые, но это пряжа регулярная для тех фабрик, которые ее производят. А есть именно стоковая да. пряжа, которая выпускается лимитированными сериями для определенной коллекции одежды. Вот там стой, конечно, сложнее. То выпустили, отвязали, прям бобиночки там по чуть-чуть остались, и эта пряжа до нас когда доехала, естественно, прошло, во-первых, там год два, но ну, это точно, да. Во-вторых, естественно, она едет ограниченным очень количеством. И очень угу. сложно потом найти реально там, если вдруг что-то не хватило, это большая проблема. Но есть достаточно очень много известных артикулов, которые появляются на рынке регулярно, они испробованы, они любимы вязальщицами, и из года в год мы их привозим, и пряжа очень-очень классная. По поводу того, что, значит, какие отличия основные от моточной пряжи. Ну, во-первых, это пропитка. То есть вся пряжа бобинная идет в пропитке. Это сделано для, для того, чтобы, во-первых, хранение, транспортировка, ну и защита вязальной машины в процессе работы. То есть те, кто вяжет девочки на машине, они знают, что если пряжа не обработана, мы ставим специальный парафин. Для того, чтобы ниточку парафинить, для того, чтобы на вязальной машине полотно и шло легко, каретка у нас шла тоже легко, никаких поломок в машине дальше не случалось. Вот. Поэтому вся пряжа у нас идет обработанная. И для того, чтобы понять, какое полотно мы получим сами на выходе, после того, как мы его связали, нам нужно обязательно провести ВТО, причем не один раз. То есть пряжу, изкуп... наш образец мы купаем, смотрим по качеству, что получилось, какое полотно, и тогда уже мы понимаем, что мы получаем на выходе. Это волшебство, которое вообще невозможно описать. То есть когда ты да, да, какую-то такую тряпочку кладешь в тазик, и она у тебя под твоими руками раскрывается, и ты уже на выходе получаешь шикарное полотно с пушком и там нереальными вообще качествами, это реально просто затягивает, что хочется и хочется все время пробовать. Да-да-да, когда еще особенно стираешь и сидишь ну, вот да. эти вот моменты ждешь, то есть несколько часов, пока он высохнет. Да-да, я все время хожу и щупаю, ну что, ну что, ну как, ну что в этот раз что получилось? То есть, yes. это, это реально очень-очень увлекательный процесс. Но это первое Значит, то, что мы э, получаем Полотно на выходе только то, После того, как мы отстирали да? Видим это все а, второе, второе отличие, что в основном Эта пряжа идет действительно вся Очень тонкая да? То есть, э, там, тысяча полторы Тысячи метров на 100 грамм Есть пряжа у меня вообще Даже шелк высшего качества Мальдерс у меня есть тысяч метров на 100 грамм это тонюсенький волосок. Естественно, эту пряжу мы используем в подмод куда-то, да, то есть для дополнительной структуризации полотна. Но я хочу сказать, что не нужно пугаться тонкой пряжи. Тонкая пряжа дает нам возможность того, что мы с вами можем получить полотно именно той плотности, которой мы хотим для проекта. То есть если нам нужно, допустим, мы хотим вот именно там, на 3,75 вязать, или там на 2,75, да, на спицах, на двоечке, на три с половиной. то здесь мы, варьируя количеством нитей, можем получить плотность ту, которую нам нужно получить для проекта, для мастер-класса. То есть в этом абсолютно ничего страшного нет. Вся пряжа у нас разматывается на необходимое количество конусов, Вместе мы пряжу никогда не сматываем, потому что нужно обязательно специальное оборудование для того, чтобы скрутить несколько нитей вместе. Если просто сматывать, то образуются провисы, которые uh -huh. потом вязание очень мешают. И ну не рекомендуется просто так сматывать в клубок или сматывать там даже на тот же конус без специального оборудования. Ну и еще раз повторю, что даже имея это специальное оборудование, нужно обязательно соблюдать технологию по скрутке пряжи, потому что многие знают, что если пряжа перекручена, то пойдет косина, о которой мы тоже поговорим дальше. Да? Mm -hmm. то есть, ну, для меня проще, вот я очень много вижу, для меня проще просто поставить, допустим, в проектную сумку 4 или 5 конусов, и они спокойно там уменьшаются, стоят, и вязать одновременно от 5-6 конусов об этом ничего страшного нет. Вот. Ну, и самое большое преимущество бобиной пряжи это нереальное количество возможных составов пряжи, которое появляется у нас каждый сезон на рынке очень большое количество новых артикулов. Вот у нас поставки регулярно, сейчас 2-3 недели каждую мы получаем пряжу. И вот сегодня у нас приходит пряжа, у меня только два артикула, которые у меня были до этого, а остальные 14 артикулов, у меня новая пряжа абсолютно, и я ее жду, у меня уже такое предвосхищение, что сейчас я начну все отвязывать, все стирать, все раскладывать, и это просто очень-очень классно на самом деле, потому что по моточной пряже нет такого ассортимента, нет угу. такого качества. Ну, есть, конечно, фабрики итальянские, не спорит. Та же самая моточная пряжа идет и от итальянских производителей. Но мы ее же привозим на бобину. В принципе, в моточке в Италии мотают ту же самую пряжу, которую мы... И мне кажется, цены в моточках они будут, ну, вот да, на равную, примерно. Да, по да. будет дороже. Моточная моточная. Пряжа, мы считали, даже с девочками, что даже если сравнивать турецкую моточную пряжу, сейчас дешевле пару раз иной раз купить бобинную, итальянскую пряжу от хорошего производителя, чем покупать моточную пряжу. Да, да, да, полностью согласна. Вот да. еще об одном плюсе хотела рассказать: то есть, это плюс, что можно связать изделия без отрыва нити, то есть не надо сматывать вот эти, а, придумывать да. как соединить кончики, вот, ну, если мы из моточной вяжем, надо придумывать каким способом их соединить, либо потом сидеть заправлять эти хвостики куда-то куда-то, значит, чтобы их не было видно, то есть мы же должны вязать красиво, чтобы не было нигде там даже с изнанки торчащих ниток. Вот. А это занимает очень много времени. А с бобинной пряжи мы можем вязать, связать вот целое изделие буквально от одной нитки и будет всего ничего этих хвостиков. Вот, например, я обожаю вязать, чтобы не было никаких соединений. И мои мастер-классы построены вот именно в таком плане, чтобы изделие было связано вот целиком, без швов, без соединений. Например, вот паутинка мастер класса она вяжется там снизу вверх по кругу. Вот здесь, вот, значит, мы расходимся на вязание переда и спинки. Рукава точно так же вяжутся цельно. И то есть у меня присоединяется хвостик вот здесь. То есть хвостик внизу, хвостик присоединился, когда я разошлась на перед и спинку, и два хвостика конечных. Все. Это вот минимум времени занимает, чтобы их заправить. И не надо сидеть и корпеть, вот сшивать вот эти вот швы какие-то, чтобы они качественно выглядели, чтобы не стянулись. Обожаю вязать без отрыва нити и бобинная пряжа позволяет еще больше сэкономить времени на этом моменте. То есть если мы вяжем реглан, точно так же мы его начинаем вязать здесь и пошли вниз, то есть присоединение ниточки будет только на рукавах. Вот. Совсем по минимуму мы заправляем какие-то хвостики. Хочу сказать, что есть очень много способов вязать от одной бобины в три нити, не разматывая, да, в шесть нитей от а двух бобин, не разматывая петлей. Я лично люблю этот способ, ну, если он подходит, допустим, и мы можем вязать в три сложения от одной бобины, то почему бы и нет, то есть очень легкий способ. Очень кстати очень много ведь есть и артикулов у которых нормальная толщина вот допустим а, вот да, этот да. вот вид это очень толстая нитка да. я на пятерке кажется вязала его вот и причем тоже даже вот эта толстая она идет в пропитке и когда связано полотно оно такое какое-то рыхлое как будто бы с какими-то прям щелями а когда оно искупалось, высохло. Вот все вот эти вот ниточки разошлись, петельки друг дружки дружке придвинулись, прям такое пухленькая, тепленькая стало. Очень классный свитерок получился. По поводу, значит, тонкой пряжи, то есть есть, есть толстая пряжа уже готовая, а если пряжа тол тонкая, то есть вы у себя в магазине готовы размотать на необходимое количество конусов. То есть если ты при, принес домой вот танюсенькую тоню, пряжу, вот целую бобинку, то есть как ты будешь дома-то с ней, да, что точно. делать? Вручную это вот, ну, не намотаешься такую тонкусенькую ниточку. Да, вот, да. Вы готовы? Я по, своему, да, да, по, своему, да, по своему опыту знаю, когда я начинала вязать на вязальной машине, мне приходилось разматывать эту бобину на ручной моталочке на кучу моточков, там, чтобы связать 6-8 сложений. Вот я понимаю, насколько это сложный процесс, и у кого нет моталок, это действительно проблема. Поэтому в нашем магазине мы всю пряжу разматываем на конуса. Допустим, если вы взяли 600 там, грамм, вам нужно на 3 конуса, соответственно, мы размотаем три конуса по 20 mm -hmm. грамм. Mm -hmm. ну, то есть, в принципе, мы всегда идем навстречу клиентам, помогаем, во-первых, изначально консультируем по расчету, во сколько все-таки нитей. Нужно вязать полотно, показываем образцы. Есть случаи, когда мы вместе с клиентами отвязываем этот образец и смотрим, да, во сколько нити, на каких спицах нужно вязать. И тогда уже исходя из этого, мы разматываем пряжу, и человек спокойно, уже посылка ему пришла, уже размотанная пряжа садится и вяжет. Вот. Uh -huh. Uh -huh. А вот, Еще вопрос такой был вчера задавали, сейчас я его найду. Так. Вот, про вес бобинки. То есть, существует такое, ну, Ходят такие слухи, якобы вот вес бобинки не учитывается, вот могут магазины на этом обмануть. Сейчас вот я до конца, то, что я поняла, как этот вопрос я от себя еще добавлю. То есть могут обманывать магазины вот именно на весе бобинки. То есть, если там 40-50 бывают, и 70, наверное, грамм бобинки, да, если вот эти вот 50 грамм на какой-то пряжи, например, там шелк тяжелый, то оно в принципе тьфу. А если это махер на шелке за 16 рублей грамм, то это очень сильно как бы недомотано будет да, по весу. Вот как в вашем магазине все это происходит, как взвешиваются бобинки? Думаю, девчонкам будет интересно знать. Да. то нет, их не точно. обманут, точно. У нас в магазине обманы нет, конечно же. Во-первых, скажу сразу, что на родных конусах пряжу получить невозможно всем. То есть мы получаем, многие задают этот вопрос, почему мне пришла пряжа не на родном конусе? Естественно, у нас приходит пряжа вот в таких больших бобинах, там порядка килограмма вес, да, и, конечно же, мы ее разматываем на конуса, которые мы берем, с фабрики бы ушные вот и конечно же маркировка на этих конусах будет той пряжи которую вязали на той фабрике но мы всегда прикладываем этикетки всегда прикладываем бумажечки. сейчас мы уже клеим на конуса свои этикетки внутри и конечно же при размотке пряжи мы каждый конус извешиваем то есть изначально у нас стоят весы на которых мы взвесили пустой конус Потом мы мотаем пряжу и опять ее взвешиваем. И до грамма. Почему цена за пряжу указана за грамм? Потому что реально у нас расчет идет по граммам. Если там 214... Ой. Олечка пропала куда-то у нас. Да, да это про конусы конус речь. речь. Так, Олечка, речь. ты пропадала куда-то? Да. Ну, вот. Да, если 214, <свят> на этом <свят> закончилось. если да, 214, значит цена будет указана за 214 грамм. То есть да, оно да, не округляется никак. И каждый конус, соответственно, мы взвешиваем, прежде чем наматывать. Потому что конуса все разные. Есть и картонные, есть пластика, да и картонные тоже конуса, они все вес разный. Но в среднем, если вот так вы хотите проверить там вес, не обманули ли вас, то в среднем конус весит на 40 грамм. Есть чуть угу. меньше, 36-38, есть чуть больше, 46-47, но в среднем, это редкость, а вообще в среднем конус весит 40 грамм. Для тех, угу. кто его покупает, чтобы знали просто. Вот ну, я, когда познакомилась варианта. с бобильной пряжей, первый раз брала я в одном магазине, и в, на этикетке подписывала здесь прям отдельно, вес этого конуса конус. был указан. Угу. Вот, то есть это... Ну, я думаю, тоже такая хорошая штука, когда ты можешь посчитать точно, сколько у тебя тут намотано, вот, а не догадываться. И мне так понравилась ваша упаковка пряжи. Я когда открыла посылку, вот эти вот все бобиночки, каждая упакована в полиэтилен, и сверху вот это как печать, эмблемка магазина, это так красиво смотрится, и видно, что с такой любовью все это упаковывалось и отправлялось к тебе большой плюс вот хотелось это отметить так скажем спасибо спасибо Ирина. мы стараемся очень для нас очень вот. важно это потому что мы но это не просто коммерция для нас, это реально а вот увлечение для меня лично. Это да, конечно, что, наверное, здесь у вас магазин, что у меня там какое-то создание, мастер-класс. Это туда вкладывается столько времени, столько души. Это каждый момент какой-то вот мастер-класса продумывается. Вот это все не просто так, девчонки. Вот Вы не думаете, что ты вот связал, тут же все снял на видео и куда-то запустил, потом еще решил продавать это. Это все... ну достаточно много души в каждом движении в каждом действии так ну ты наверное что-то приготовила нам показать да, какие-то да, интересные да. модели на что можно обратить внимание в данный момент что есть у вас в магазине да. ну поступление у нас каждые две-три недели вот сегодня мы ждем машину у нас будет бамбук приедет наконец-то к нам покажу для тех кому интересно в инстаграме в нашем мы всегда выкладываем обзоры все образцы отвязанные пряжи всегда тут же выкладываю вот. сегодня я хочу показать артикул который был хитом этой зимы у нас это пряжа шерсть ягненка камбера кто знает э, наш магазин и знает наш ассортимент, они, конечно, уже попробовали ее. А чуть-чуть повыше, потому что тут и тут комментарии, ты внизу находишься. Да, да вот знаю, так я. будет да, хорошо, ага, да. Вот, да. То есть пряжа, может быть, давайте я сейчас пройдусь по полкам, вот прям так. Пробежимся, да. Да. Хотя... Да, цвет. Да. посмотрим цвет. Если да. у нас нет возможности прийти, пощупать, да. Да. По этим хоть вот так. Да. Давайте я вам покажу. Значит, смотрите, вот этот стеллаж у нас полный. Смотрите, какая цветовая палитра. Это шерсть ягненка стопроцентная, артикул Конбера от Лана Кардаты. Сейчас покажу образец. Так, как мне вот. А, образец стирала три раза для того, чтобы получить на выходе реально вот такого качества полотна. То есть вышел очень-очень нежный пушок. Как одна наша покупательница сказала, никакого кашемира мне не нужно. Дайте мне ягненка. нереально, нереально мягкое полотно с очень-очень мягчайшим таким пушочком. Uh, все межпетельное пространство заполняется. Посмотрите, какое полотно получается. Это образец связан на спицах. Вот, а какой есть... номер спиц, uh, спицы? Спицы 3,5 в 3 сложения mm -hmm. я вязала, mm -hmm. uh, очень должно быть достаточно рыхлое полотно изначально, а потом, после ВТО, все у нас разравнивается, все расправляется, все межпетелка вся заполняется пушком. Очень-очень красивым вот таким пушочком. Цветовая у нас же девочки палитра. пишут, «Камбера мне очень понравилось. Тут да, вот. же подтверждения приходят. Да, то есть у нас очень большая сейчас, пока еще осталась цветовая палитра. Камбера уже в этом сезоне, осень-зима, не будет привоза, поэтому, девочки, кто не успел поторопитесь. А, еще один артикул очень классный, это артикул Лампсвул, тоже ягненок тот Думка. Он пришел к нам первый раз. Очень-очень а, тоже всем понравилось. И сейчас мы ждем новое поступление. Цвета были тоже восхитительные. Сейчас вот то, что осталось, это вот две полочки всего. Угу. Оль, Ого, сразу, был... если по ходу ответишь, чем вы стираете комбиру? Камберу стирала, но у меня есть, честно сказать, свое мыло, которое мы заказываем специально да, кстати, для отстирки. Мне тоже понравилось но я попробовала вот. уже. Оно очень классно отстирывает, поэтому вот я стираю в основном им. Но если есть какие-то средства для стирки шерсти, то я думаю, что можно и им отстирать. Что самое интересное, средства вот эти тоже, видимо, бывают разные. Я вот тут столкнулась, постирала э, одну и ту же пряжу, э, по-моему, лаской для шерсти и шелка, а вторую постирала утенком и разница вот на лицо. Кто-то пишет, что стирают шампунями, кто-то пишет, что э, эти средства для мытья посуды используют. Я вот такие методы никогда... Не применяю для... средством для мытья посуды я даже не пользуюсь, потому что у меня аллергия на него конкретно. Вот. вот. Так, а, ну ладно. Да, Там да, дальше да. у нас по по поводу, по поводу, значит, мыло сказала, мыло можно заказать через директ. Мы его на сайт не выкладываем, потому что у нас поставки бывают. Ну, как заканчиваются, мы закупаем. А вот, что еще интересного в этом сезоне было, в этом сезоне было интересного норка китайская бобинная, которая тоже у нас очень-очень популярностью большой в этом году пользовалась. Слушай, а с ней не идут вот эти вот катушечки, нет, да, дополнительные, как с Нет, с ней катушечки не идут, они не нужны, вот если вы видели джемпер на мне, в котором я сижу, я вязала из этой пряжи, Превосходно держит резинку и на машине, и я его на машине вязала. Uh -huh. и отвязанные у меня есть изделия, которые на руках на спицах вязала. То есть великолепно вяжется. По цене она достаточно экономична. Это 530 рублей, она у нас за 100 грамм. И на изделия достаточно. Вот у меня на джемпер ушло 315 грамм на большой джемпер оверсайз. Вот, Слушай, достаточно... а вот я думала, что именно вот эти катушечки для того, чтобы резинки держали, ну и вообще какая-то была упругость полотна, и в принципе без них не пробовала вязать норку. А для ну чего вот, они вот, так вот, их кладут? Вот да, полотно, абсолютно угу, классно. держит классно резинку, Увязано вот это на машине, патентной резинкой, все очень замечательно держит. Никуда ничего вообще не уходит. Вот это вот связано на спицах, в одно сложение. А тут сколько грамм ушло? 120, по-моему, вообще, но это с коротким рукавом. Ну да. Так у -у -у. что, ну вот это одно из популярных таких артикулов, которые у нас сейчас. И покажу сейчас регулярный артикул, который у нас будет постоянно. Это меринос, хлопок с мериносом. Юль, то, что ты брала? Электро. Электро, да. Mm -hmm. вот. Мне очень самой нравится. У нас девочки, даже кто вяжет на заказ детские вещи, все просто в восторге от этой пряжи. То есть она реально прям держит форму. Она очень мягкая в полотне. Мериносик смягчает хлопок. Ну, тут у тебя а, сколько сложений? Вот этот образец я вязала в 6 сложений. Угу. Но я надо в 3 попробовала. я что-то хочу, в три попробовала. Ну, может быть, тонковато, может, 4-5. Ну, сделала. в 4-5 надо, да. Но так хорошо держит форму и не плывет полотно, не оттягивается. И самое главное, что оно комфортное, очень мягенькое. Вот, для пряжи. крючка подходит бобинная пряжа, он кто-то спрашивает. Да, конечно, для да. крючка подходит. В общем, вот и электро у нас сегодня еще приходит поставка. Там 21 цвет. А, вот, вот еще есть. вопрос по норке, видимо, она не лезет? Слушайте, ну вот если раза три отстирать в машине... Да, потому что в любом случае ворс, он есть ворс. У нас э, лезет даже анбора итальянская. Угу. Ну вот я тоже не в всегда сменять. говорю, пока вяжешь, лезет сильно. Потом да. в приноске я не замечаю уже. Да. Да. То есть нужно отстирать раза два-три как минимум в машине. Угу. Вот И потом уже, естественно, весь ворс, который не закрепился, он уйдет. И все то, что у нас осталось, оно будет никуда не денется. Вот. Но я думаю, что по, по полочкам, если что-то, какие-то вопросы будут по артикулам, мы отдельно можем с каждым побеседовать. Да, давайте, Юль, продолжим дальше. Угу. Экскурсии по магазину проведем. Да, да, да. -да, -да. Давайте, угу. протвидов... Можно Долго, долго гулять по полочкам. Про видовую пряжу спря... спрашивают, есть, а, нет. Оп. Твидовая пряжа, девочки, есть, но сейчас очень мало ограниченное количество артикулов, они есть. Но твиды у нас сейчас в заказе, твиды приедут. Сейчас у меня приедет твид на буретном шелке. Прям вот я его сама жду, очень-очень хочу попробовать. Там будет 50% буретного шелка. Угу. И, ну, не помню, что там еще остальное. Но ну, Должен быть очень классный состав. Вот есть неплохие тонкие твиды. Для тех, кто не любит твиды с крупными вкраплениями, вот эти твиды очень такие красивые. У них мелкая-мелкая крапушка, они на основе носа а шерсти, и поэтому они очень мягкие, приятные к телу, то есть не грубые, не, не сухой твит, не как обычно мы привыкли, что <сёк> твит надо, надо уметь приготовить, да? нужно его вымочить, его <сёк> выкупать несколько раз, чтобы довести его до ума. Вот, Слушай, вот. ну не знаю, у меня два, раза, две, два изделия из твида, и в принципе мне какой-то сухой не попадался. Ну, они все разные. Ты, у тебя, знаешь, да. твит был на Бэби Кэмл. вот то, что -то зелененький, естественно, там состав хороший. А если твиды на основе шерсти, они в любом случае будут очень... Тут состав-то вообще очень. крутой. Тут и шелк, и кашемир, и Бэби Кэмэл, да, по-моему? Да, да, там 50% Бэби двадцать 20% двадцать mm -hmm. 22% шелка. Вот. Но есть попроще артикулы, которые на основе шерсти, но тоже шелком, и естественно, что их нужно немножко вот помучить для того, чтобы вышел и пушок, и раскрылись они, и стало полотно помягче. Вообще сам по себе твит, как пряжа, как вид пряжи, это чисто шерстяная пряжа, да, с цветными вкраплениями. То есть mm -hmm. то, что уже сейчас начали делать твит, там, Бобби Кэм, кошемерчик нам добавили, это уже извращение, извините меня <laughs> Слушай, ну я вот первую вязала, вот у меня э, кофта Хевард вязала, это шелк с хлопком, тоже mm -hmm. замечательно. Единственное, что в ширину немножко вытягивается. No, вот, а так да. прям любимая вещь. Ну, угу. вообще, твиды, они на самом деле подвержены даже несколько вытяжения. вытяжению, а настоящие твиды, а, они усыхают очень сильно. То есть шерсть а, сохнет, mm. изделие даже то, которое просто, сейчас я настроюсь назад, на, на себя, вот, даже изделия те, которые лежат, а, сезон, допустим, лето просто в шкафу, ты достаешь свой джембер, а он у тебя подсел на несколько сантиметров просто uh -huh. то есть это свойство именно настоящей твидовой шерсти, то что есть составы и твидовая пряжа, так называемая твидовая, да, если там просто там хлопок или там шелк, это просто ну как бы твидовая пряжа, но не твид настоящий, uh -huh. твид, это чистая шерсть с вкраплениями. Слушай вот. У меня такой вопрос сразу по ходу пришел. Вот если, ну мы же все хомячки, да, мы пытаемся там нахапать, нахапать все, что видим. Если набрать много-много пряжи в бобинах, есть ли вероятность того, что что-то там подсохнет, будет не такое, то есть срок какой-то годности есть у бобинной пряжи? Ну, во-первых, пропитка, как я и говорила, она все-таки защищает. То есть действительно пряжа, uh -huh. которая идет в бобинах, у нее срок хранения намного дольше. Всем а, то есть пока она в пропитке, это, с ней да? ничего не случится. Да, да. Ну, девчонки хапаем. Но все равно, я, например, когда храню пряжу там дома в каких-то запасах, все равно я стараюсь что-то там положить, какие-то там от моря пакетики на всякий случай, потому что я одно время увлекалась кауни шерстью, пасмы, которая эстонская, чисто шерстяная пряжа. Вот, она, естественно, так, что-то у меня прошел звонок, я его отклонила, я стала слышать хуже тебя. Девочки, напишите, все в порядке со звуком? Оль, ты меня хорошо слышишь? Да, я хорошо слышу, да. А И мне почему-то в... стало по, хуже. По вопросикам, значит. да? Так, по что вопрос. случилось? Не знаю. Давай пока я на вопросы там по поотвечаю. Давай, давай. Да, там писали по, про цену электро. Цена электро, вот этот хлопок с мериносом у нас 270 рублей за 100 грамм всего. То есть она достаточно бюджетная, но изделие ее нужно, в принципе, не так много. По поводу спиц спрашивали. Вчера мы получили спицы Секнид японские. Будем выкладывать на сайт, в Инстаграме сделала анонс. Спицы мне самой очень-очень понравились. Я буквально позавчера начала, перешла на, на джемпере на рукава и в, приехали эти спицы. Вы, вы не представляете, там есть спицы длиной 4 и 5 сантиметров, а леска вместе со спицами составляет 23 сантиметра всего. Ага. То есть это вот такие спицы малюсенькие. А, которыми можно вязать спокойно рукава, Рукав не перетерпев, да, не, не, не используя там вот этот вот как это Magic лук, да, то есть для тех, да -да -да. у кого сложности с этим, эти спицы прям вот мне понравились самой, вот. я их сама изначально попробовала. Вот. Что еще у нас там, по-моему, по, по -моему, Юль был вопрос про косину, да, пряжи, что как как, да, как про понять косину пряжи или нет то есть только спросить а, в магазине? Нет, слушайте. Ну, во-первых, конечно же, спросить в магазине. А, второе, я вам сейчас покажу, прям как можно это проверить на бобине. Подай мне, пожалуйста, бру. Вот я вам сейчас покажу эти спицы. Смотрите, какие. Обалденно. Вот, это, вот, вот это что, бам бамбук, да? Это бамбук. Да. У меня звук был тихий, я сейчас что-то тыкала-тыкала, все-таки я вернула звук, но я, в общем, про спицы немножко прослушала. Это бамбук, вот все они, поняла? Вот, да, это бамбук, японский сиак, нет, они одна чуть длиннее, чуть а вторая короче, для того, чтобы угу. удобно было держать. И вот рукав мне понравился. То есть шапки какие-то, макушки закрывать какие-то вот такие круговые эти. Прямо для меня это на самом деле было открытие, <свят> такие спицы. Теперь по поводу косины вернемся к нашим. Во-первых, какая пряжа может косить изначально? Пряжа – одна нитка, то есть та пряжа, которая скручена, у нас просто сучена в одну ниточку. и а, Либо пряжа, которая очень сильно перекручена на станке. То есть, когда ее скручивали из нескольких нитей и неправильно выбрали ось, то есть одна нить пошла э, в натяг, а вторые пошли чуть свободнее, тогда появляется вот это вот у нас... Э, как ну, как по спиральке нитка, да? По спиральке, да, неправильное натяжение, из-за этого нить может, э, уже скрученная нить может тосить. Но не все однонитки косят, у нас, допустим, камбера, ламора, все, все идут однонитки. Когда вяжешь, вроде бы кажется что-то такое, я очень тоже к этому трепетно отношусь, я всегда начинаю проверять на косину, потому что на спицах это не всегда заметно. А вот те, кто вяжут на машине, девочки, они знают, что она намного к этому то есть на машинном вязании пряжа будет больше косить, чем в спицах. Mm -hmm. Поэтому всегда, кто вяжет на машине, они спрашивают, косит полотно или не косит, потому что еще спицами хоть как-то там что-то можно выправить, mm -hmm. машина никуда вообще ничего не выправится. Вот. Как проверить, косит ли пряжа? Вот этот вот брум, Юль, которую ты покупала у меня, которая вот с этими... Да-да-да, я понимаю. Да, с неровной. Он ниткой, обалденный. Да? Я прям Срочно. хочу подвиг совершить и связать его в одну нитку. Вот смотрите. Но ну, действительно эта пряжа косит. И я как бы всех все равно предупреждаю, что она косит. Как проверить? Вот так вот мы складываем две нитки между собой и смотрим. Она начинает крутиться. Она начинает ага. вот так вот перекручиваться между собой. Ну, сейчас я подальше оберну. То есть вот, видите... Вот она да. пошла скручиваться. Все. Эта пряжа будет косить в полотне. Но вот для чисто шерстяной пряжи это еще как-то более-менее терпимо. То есть полотно все равно... Смотри, пожалуйста, образец. Вот, Юль, ты вязала в одно сложение, да? Она... Ее видно, что она косит. Я вязала ее в два сложения. Мне тоже поначалу показалось, что она пошла в косину, но после ВТО... Абсолютно идеально ровный образец. Я его практически uh -huh. не блокировала вообще. То есть я его просто, uh -huh. просто положила, разровняла и все. Вот. Ну да, это там, это где я идеально. уже подмод делал, там уже идет поровнее. А где вот в вот, одну... Вот у меня вопрос такой, Оль, смотри, если я все-таки в одну нитку решусь, свяжу, а, то есть она у меня, например, перекосится, я... В, Сделаю ВТО, заблокирую его. Вот мне интересно, после стирки оно опять перекосится или уже будет стабильно оставаться ну, на протяжении? Нет, ноги. Все зависит от состава пряжи. Есть пряжи, которой реально можно помочь, да. Ну, вот это uh -huh. то, что касается шерсти. Это твиды. Твиды все косят практически. Вот если твид одна нитка, они все косят. Ну, у тебя Ой, один девчонки, один... Твиды, вот те, кто девочки, кто вяжут твидов, они знают, что практически, ну, большинство твидов косят. Даже твид поела, дорогущий, который там, ну, достаточно такой артикул... Ну, он известный, я его тут как-то хотела Он косит, даже он косит. Вот, и если косит, то уже практически ничем мы ничего не исправим. Либо делать подмод, но подмод делать такой прям ниткой, структурированный, которая реально поможет выправить полотно. А никакие ВТО, никакие там вот раскладки, если это не чистая шерсть, а что-то там вот какая-то снесовка, то это очень сложно. Но блокировка нам, конечно, помогает, мы это все выправляем. После следующей стирки нам опять нужно будет все-таки это все разложить зафиксировать угу. в горизонтальном положении, тогда все идет, ну и хорошо те пряжи, которые косят, но мы все равно любим этот состав, мы его вяжем, очень классно, вот твои модели, которые вяжутся бесшовными, да, которые мы идем либо снизу, либо сверху вниз, да. без швов у которых не выйдет, здесь шов никуда не повернется, это идеальный вариант для пряжи, вот которая чуть-чуть подкашивает угу я-то uh -huh, uh -huh, uh -huh. вот ну, да. однозначно буду вязать только по своим этим без швов, без лишних кончиков нити а вопрос тут по ходу что значит подмод ну вы это наверное сказать, вообще широкая вы... тема да, широкая, очень широкая тема мне кажется, mm -hmm. можно прям по, про подмод сделать отдельный эфир будет, да ведь ну, можно будет не только про подмод сделать отдельный эфир, да, а вообще, в принципе, и чего. по расчету расходы. Мы, очень много всяких разных тем. Ну, коротко скажу, что такое подмод. Подмод, вот в данном случае, допустим, если мы понимаем, что мы хотим структурировать полотно, выровнять его, да, либо добавить структуру какую-то более такую вот плотную, то мы можем добавить сюда ниточку мериноса, либо ниточку шелка, что то, что нам даст структуру. Это называется да, Может полотно. быть, хотим что-то пушистенького добавить. Да, да? кто может хочет. Там, да. То есть подмот это просто ниточка, которая нам позволяет изменить структуру полотна и добиться какого-то результата, который мы хотим. Можно, допустим, к махеру подмотать шелк, да, и тогда это будет полотно не достаточно легкое такое воздушное, а чуть более струящееся. Ну, вот, у меня шелк с кашемиром, я сейчас скажу, отвращенка, юлки все самое дорогое собрала. И сюда я добавила бахер на шелке. Это получилось что-то вообще невозможно приятное, мягкое, такое все обалденное. Вот хочу начать вязать, но пока только на образце остановилась. Не знаю, этим узором вязать или каким-то другим, но, в общем. Вот что значит подмод. То есть, когда ты что-то добавляешь к чему-то, и у тебя получается какая-то абсолютно другая, и новая, и оригинальная, и обалденная пряжа по качеству. Кому-то надо тепла добавить, кому-то надо, чтобы резинка держала, да, чтобы какая-то была стабильность. Да, вот когда, мы уже сказали, когда косит пряжа что-то, стабилизирует добавление ниточки, mm -hmm. это будет все равнее. Как вязать две нитки? Понятно, как с бабины, это происходит. Или две нитки, две бабины, Да, две нитки, две бабины. Мы mm -hmm. о чем mm -hmm. мы говорим, mm -hmm. что когда вы заказываете, вы смотрите, общаетесь, задаете вопросы, в как, ну, во сколько нити лучше вязать, вам покажут все эти образцы, и вы решите для себя, сколько бобинок вам надо, вам размотают. А если, например, можно, Если в три нити, тогда можно вязать от одной бобины. Вот бобинка, да, складываем вот так mm -hmm. вот ниточку, поехали вязать, вяжем, вяжем, вяжем, вяжем, довязали вот до этого места, продели вот в эту петельку новую нитку, у нас снова три нити. Ну, то есть не такими узкими, а так пошире размотали, вот в три нитки, да, Витюль? Да, да, да. Вот так вот. Вот Замечательно получается, никаких стыков не слышно в вязании. Вот в три нитки можно вязать так. А в шесть ниток с двух бобинок, 2 вот бобин. да, да. чтобы не выставлять шесть бобин, вот с двух бобин вот таким вот методом вяжете, и все это будет. Так, Мереност. Тонкий все угу. стабилизирует. Так, ну что, по, по вопросам тогда пройдемся. Да, давай. Так. Ах, этих спиц сейчас не хватает, как раз вижу рукава. Так, девчонки, я видела, тут пишите ссылку на магазин. Магазин называется всесвязано.ру. Вы можете написать вот в этот аккаунт. Ольги. Ну, там, под, Юля, под эфиром тогда, да, под записью эфира? С, с... Да, с... под записью эфира вся информация будет, конечно. Но, девочки, вы вот подписывайтесь. Кто не подписан на Ольгу, значит, на Ольгу подписывайтесь. Кто не подписан на меня, на меня подписывайтесь. Вот, чтобы вам не пропустить следующие какие-то эфиры, я думаю, что мы будем встречаться. Так, сколько лет стоит, мы ответили, да, или нет? Да. Да, ответили, ответили так. Угу. Твидовую пряжу показали, крючком бобинную пряжу, почему бы не вязать? Наоборот самая тонкая, ну в смысле можно в несколько нитей крючком можно и тонкую вязать, мне кажется. Ну смотря что, какие изделия. Так, мыло можно заказать у вас тоже сказали. Так. Ссылочку на мастер-классы тоже в это все увидите под эфиром. Так, так, так, так, так. Ну, то есть... Девчонки, я надеюсь, вы поняли, да, что по моим мастер-классам можно вязать все, что угодно. То есть даже тот мастер-класс, который по свитеру паутинки, не обязательно вязать из шелка, из махера на шелке. да. Вот я вязала один и там еще одна ниточка была, то есть там, с составом махера. Можно же связать этот же, по этому же мастер-классу, по этому же калькулятору и более толстую пряжу у вас получится просто изделие. Поплотнее, без дырчик. Вот. А принцип-то вязания будет тот же самый. То есть это обалденно вязать без швов, без каких-то лишних хвостиков. Второй раз заказываю в вашем магазине. Все нравится. Ваше оборудование на мотке. Получается считать сколько грамм, метраж. Нет? Не поняла? Ваше оборудование по намотке, получается, считает сколько граммов, а метраж нет, да? Вот какой Да, мы, мы, ну, у нас же пряжа вся идет, мы же знаем, какой метраж у нас 100 граммов. Да, он изначально известен. Да, изначально известен метраж, угу. а мы, естественно, пряжу только весом продаем. Угу. И, исходя из того, сколько вы взяли веса, можно посчитать, сколько вы взяли метров. Угу. То есть на машине не видно у тебя, да? У меня видно, но все равно пряжа вся разная, и я опираюсь ну да. на этикетку производителя, потому что машина китайская, а пряжа итальянская. Девочки, между прочим, с каждой бобинкой идет этикеточка пряжи, все там расписано, и по какой цене вы эту пряжу брали, и сколько метров, все там вам напишут, когда приходит посылка. Я все не нахвалюсь, Оля. Спасибо. По поводу расчетов, там вот спрашивается, как, как рассчитать, во сколько нити вязать, но это все индивидуально, все зависит от модели. Мы всех консультируем, кто приходит в магазин, там, с своими фотографиями, моделями, проектами, кто в интернет-магазине всегда в директ пишут, присылают размеры, модели, номер спиц, какими хотят вязать, тогда мы уже рассчитываем во сколько сложений, какую пряжу и сколько нужно вязать. Вот, вот вопрос хороший. Кашемир в матках на изделие как крыло самолета стоит. Это да. Я бы сказала, что Кашемир и в бобинах, ну, он не дешевый. Но опять же, Кашемир, если посчитать его за килограмм, да, то получится там 16-18 тысяч отдельные артикулы. Вот. Это как бы Господи! Страшно, да, становится. Но, опять же, учитываем то, что кашемир – это, в принципе, легкий материал. И на изделие да, уходит. Вот страшно. у меня на свитер оверсайз. Я сама не маленькая, я бы сказала. Там, ну, 48 где-то 50 к 50-му размер. Вот. И у меня на свитер огромный, вот, бежевый, коричневый свитер. В ленте видно, если что, я там везде в нем... 240 грамм, да, я, вязала, очень сильно, очень я вязала, я вязала две нитки, вот, обалденный кашемир, то есть, как Коко Шанель говорила, да, ну, обязательно надо, ну, хоть одну какую-то вещь из кашемира, мы, в принципе, не, как она там говорила, ее фраза-то, надо себя любить так, чтобы не носить кашемир, не помнишь? Забыла, не помню. Забыла, Забыла. у него какая-то крылатая фраза была по поводу кашемира, что надо ну хоть раз в жизни позволить себе Забыла. кашемир. Да, подарите себе на какой-нибудь день рождения, я просто вот в восторге от такого, в таком состоянии нахожусь, когда я беру этот свитер и вот прям вот, ой, он такой классный, кто видит, прикасается, ну какой он хороший, я тоже такой хочу. Да, но ну, в принципе сейчас э, по расходу Кашемира, действительно, Юля, ты правильно сказала, что Кашемир расход очень-очень экономичный. Если посчитать выход э, Кашемира, допустим, и э, Мериноса какого-то тамкорунного, который сам по себе очень тяжелый, да, Мериноса уйдет у вас на джимбер там 500-600 грамм тамкорунного, гребеного, а Кашемира у вас уйдет 200 грамм, 220. Mm -hmm. Если вы цена то, в принципе, она будет практически одинаковой. Поэтому, конечно, да. суши-мир надо, надо попробовать, надо, надо себя к этому подготовить морально. Да, я никак. говорю, прийти надо к этому. Да. Сначала И... просто к бобинной пряже встать на ступеньку с бобинной пряжи, потом... Следующая ступенька, возможно, это уже будет, конечно же, шикарнейший какой-нибудь кашемир. Но кашемир тоже бывает разный, кардный да, и гребиной. Да, и, и по-моему, да. гребиной будет легче, да, в изделии. Ну, гребина, Меньше он будет весу. Нет, нет, гребиной, наоборот, он будет... К, кардный, поменьше, кардный, я, я сама заговорилась, да, Гребиной угу. он будет тяжелее, гребиной будет без пушка практически, ну, то есть он не так раскрывается, как кардный кашемир. Но зато, ну говорят он тоже зелень... после третьей стирки где-то там все-таки выходит. Пушок. Выходит слегка, слегка такой и очень-очень деликатный, но зато он меньше пилингуется. Но в любом угу. случае оба кашемира хороши. Вот, и как бы мы вот сегодня ждем как раз поступления. Я прям уже тоже с трепетом жду машину быстрее кризису, посмотреть, что там нам приехало. Так что к воскресенье, я думаю, что... Как ты выживаешь вообще? Столько всякой пряжи, из нее ведь все хочется связать. А, у меня получается, я только образцы целыми днями сижу, вяжу, думаю, господи, ну когда я уже себе что-нибудь свяжу? Одни образцы, то один, то другой, то третий. А себе некогда вязать, честно. Да, ну, да, причем эти образцы занимают столько много времени. Иногда думаю, сейчас я на ютуб быстренько какой-нибудь узорчик свяжу, и в итоге села, и у меня целый день ушел на этот образец, чтобы снять какой-то мастер класс коротенький про видео. И то же самое, хочется вязать, а надо то смонтировать то одно, то другое. И в итоге я сама себе вяжу, и такая, так, все, я сегодня заработала, я могу весь вечер сидеть, вязать, не отказывать себе ни в чем. Так. В каком разделе искать спицы на сайте? Их пока там а, нет? Аксессу... Или... А, есть аксессуары. Раздел аксессуары, мы их выложим к воскресенью, девочки, спицы все. Ага, так что, если что, спрашивайте да. пока в да, этот директ. кто-то спрашивал, разъемные приехали, и разъемные приехали, и обычные приехали, и чулочные тоже комплекты, носочные, чулочные тоже приехали тонкие. Есть ли счетчики рядов? Слушайте, вот сейчас у нас счетчики рядов, мы заказали очень красивые маркеры и счетчики рядов, такие, которые бусинками красивые, они приедут к нам через неделю. И проектные сумки у нас появились, тоже мы все выложим. Очень-очень классные, недорогие будут тюрбанчики и сумки, то есть очень удобно. Проект сложил, бобиночки положил, моточки, спицы, и как бы все аккуратно, красиво mm -hmm. стоит у вас. Ну, тут вначале нам с тобой писали, видимо, к слову. Думаю, причина в том, что в магазинах нет в продаже бобиной пряжи, только в интернет-магазинах, а это кот в мешке для многих, всегда хочется потрогать и так далее. То есть, Оль, в ваш магазин да. ведь можно прийти. То есть для тех, кто живет в Санкт-Петербурге, вы можете прийти, потрогать. Для нас же, кто находится далеко, есть замечательная возможность помучить Ольгу. Она да. вам все снимет. <свят> Через свои руки пропустит, все пишет, расскажет, покажет. Ну, вот таким методом. Но ну, что делать, раз рядом у нас нет таких магазинов. Вот. Всегда, всегда рады. Да. Помочь, ответить на вопросы. Что-то зависло. мне все. Ну, что, Юль, еще есть вопросы там? Или будем уже радовать людей <с <с <с своими. Не понимаю, как можно выбрать бобильную пряжу, она ведь по составу разная и как-то комбинировать можно нитки между собой. Вот если разные артикулы, я так понимаю, да, можно ли между собой как-то подобрать, скомбинировать? Ну конечно, все можно, все зависит от того, какие мы хотим скомбинировать артикулы, почему бы и нет. Но нужно все равно пробовать. То есть, если есть такая задача, сделать, составить какую-то смесовку, подобрать пряжу под мод, мы всегда можем помочь и посмотреть. Нам самим всегда интересно проэкспериментировать, посмотреть, что будет. В Питере мы есть... Кто-то спрашивал, где мы находимся в Питере. Мы находимся на проспекте Большом Самсонецком, 94. Это метро Лесная. Угу. Так, еще как вы проносите спицы и крючки на борт самолета Ведь не разрешают Слушай, острый тоже, Да, я тоже думала, что будут проблемы. Везла человеку, думала, что если у меня сейчас их отберут, то будет все а, Что я сделала? Я, у меня была бобина, у меня реально была прям пряжа в бобине. Я в спицы положила, от, отстегнула, спицы я положила вовнутрь бобины вместе с вязанием. То есть, вот как бы угу. конус, вот. Сюда, вот так и отдельно у меня была леска никто вообще меня ничего не спросил то есть я летала со спицами раза три и это у меня было в ручной кладе все но на всякий случай я всегда беру с собой еще бамбуковые потому что бамбуковые разрешают и самолете я спокойно сидела вязала uh -huh. и из дуардов, ну, разными авиакомпаниями никто никогда ничего не спрашивал как но, вас найти ну, ну, Вообще, конечно, лучше металл не возить в самолете. Если есть бамбук и проект какой-то на бамбуке, то лучше взять бамбук. А чагу, ну, или что-то у вас там, металл можно положить просто с собой, уже в угу. багаж, дать. То есть получается, что через бобинку они просто не просветились, да? Ну, я так поняла, что да. То есть мне повезло, и как бы у меня никаких вопросов не было. Ну да, и ес... е... если бы забрали чагу, то что. Чу... Я не пережила. Так, как вас найти на Ютубе, спрашивают. Факультет рукоделия набираете и переходите на канал. Так. Все по факультету рукоделия. И найдете. Итак, значит, ну что, я думаю, встреча у нас получилась очень даже такая продуктивная, познавательная для девочек, и я много узнала очень и интересного и полезного, и увидела, и, конечно же, буду еще и еще покупать бобинную пряжу однозначно. Вот, тем более есть такой замечательный магазин, и такая Оля, с которой <смех> которую можно потрясти, позадавать вопросы. <смех> вот. Так, ну надеюсь, что э, наши девочки тоже узнали много об обидной пряже и о моих мастер-классах. Так что имейте в виду, что у меня вы под любую пряжу. Свяжите изделия, сделаете расчет, а у Оли вы можете выбрать на свой вкус пряжу, то есть все, что угодно. Так, значит, и мы обещали рассказать о подарке, который мы для вас подготовили, то есть всем, кто сегодня был на прямом эфире и досмотрел до конца, я дарю промокод на скидку 30% на три моих мастер-класса. То есть это где круглая кокетка, паутинка и мужской свитер-фаворит. Но не думайте, что это мужской свитер, это просто там вязание по принципу реглана вам сделает калькулятор расчет реглана, и вы все, что хотите, свяжете по этому мастер-классу. Там у меня обработка i горловины и рукавов. Вы можете там задать такие параметры и сделать себе, например, резинки для свитера, либо вот такую вот резиночку. То есть все, что захотите, можно экспериментировать, варьировать. Вот, То есть на три своих мастер-класса я дарю вам скидку 30%, а Оля дарит процентов да, на да. первую покупку на в магазине. Магазин. Да. Вот Для того, теперь... чтобы получить эту скидочку, нужно написать нам в директ, и мы вам вышлем секретный промокод. Да. Еще мой промокод будет действовать сутки, потому что это очень небольшая скидка. Вот. Сутки всего действует промокод, а Оля ну на первую покупку на какой срок будет промокод? Ну давайте, ну, давайте недельку да. да, потому что пряжу все-таки надо повыбирать. Да, да. Это не быстрый процесс, я по себе знаю. Да, надо пережить с выбором, переспать и тогда определиться. Да, да, да. Ну думаю недельки вам хватит. Ну что на этом все. Спасибо всем, кто пришел на наш эфир, выбрал время. Спасибо Оле, что пришла ко мне в гости, выбрала время, да, и очень много полезной информации нам рассказала. Вот надеюсь, что наш совместный эфир это не последний эфир. Я тоже так что Девчонки, подписывайтесь на нас и приходите еще в гости. Да, все. Задавайте вопросы для следующих тем, для следующих прямых эфиров. Мы с Юлей будем готовиться и. Да, слепитесь за сторис. В сторисах будем вам давать анонсы, что завтра там или когда будет у нас эфир, мы уже договорились, все, приходите. Все, кто-то пишет, значит, едем в Питер. Я уже тоже лыжи намылила. Будем всем рады. Очень хочу, у меня ж дочка там, так что мне куда ехать. Давай, будем ждать в гости. Все, очень хочу Кашмир, видишь, девчонки уже хотелки появились. Мы все-таки их Зажгли и вдохновили. Да, да, да, Надо начинать всегда с хорошей пряжи. Девочки, это самое главное. Начинать вязать бобильные да. пряжи нужно с очень, очень с хорошего качества. Не, не, не покупайте дешевую пряжу, не гонитесь там за скидочными артикулами, потому что иначе вы не получите такого удовольствия от этой от бобильной пряжи. Да, да, да. от вязания да. надо получать да. удовольствие. Да. Ну все, всем пока-пока. Все, всем пока-пока.